Платить налоги, заплатить налоги, живи спокойно, тем более в Америке, ребят, это не в России, где можешь не платить, ничего не будете. И они мне 300 баксов дадут, прикиньте, они говорят, супер изи Вот, видите, у них операторы Все дела. Я тебе обещаю, это будет самый легкий дроп у тебя, типа самая легкая выгрузка, я тебе обещаю Свой мопед прикреплять, к столбу подъезжаешь, цепь такую, тросик достаешь, капоты пооткрывали Реально, музей или что тут они собрались все, пыль ушла У нас месяц, который... Обязывает американцев всех, ну и всех тех, кто работает, кто в Америке работает, легально заплатить налоги. Что, ребятки, я в Лас-Вегасе приехал с утра на разгрузку. Шелби, Мустанг, какой-то автосалон или музей. Надо немножечко прогоднуться, чтобы пыль стрясти. Вот так. Пыль ушла, 8 они открываются, я как раз вот 8 разгрузился. Едем отдавать, вот тут сколько их одинаковых. Реально, музей или что тут они собрались все? Реально, что-то они, смотрите, все фоткуют. чувак на видео снимает. Вроде ничего, особенно обычная тачка, они как-то к ней необычно относятся, интересно. Ребятки, сегодня суббота, видимо, реально какая-то то ли выставка, то ли что. Капоты пооткрывали. Видимо, у кого-то это вызывает интересно. я не знаю, меня как-то это вообще не трогает. Капота открыли, движки показывает. <свят> В чем прикол, не понимаю. Может быть, кто-то мне расскажет, или может, аукцион какой-то. Реально, не знаю, не знаю. Но здесь вот, вид видимо, такие прям фордоводцы одни собрались. Прям все трепещут, трепещут. И я им очередной привез. Все, еду дальше, ребята. В Лас-Вегасе у меня одна разгрузка, одна загрузка, и еду на Лос-Анджелес. я уже говорил, это самое мое любимое время, когда ты просто отдаешь тачки 5 секунд, ты их просто выгружаешь и все, забираешь бабки едешь дальше. Круто, круто. Макларен, отдаю сейчас, ребят. Туда не стал заезжать, клиент позвонил, сейчас выйдет и сказал, еду дальше. Вот, ребят, как правильно свой мопед прикреплять. К столбу подъезжаешь, цепь такую, тросик достаешь, вокруг, бац, и огонь. Все. Ребятки, сейчас мне из Лас-Вегаса нашли машину в сторону Лос-Анджелеса. Приехал на такую вот товинговую компанию, они эвакуируют тачки. Но, видимо, не только, потому что у них тут и аукционы, и все сразу вместе. Вот она, Kia Optima. Забираю ее, и все. Тем не менее, инспекцию сделаю. Здесь мне никто расписываться не будет, потому что это компания, которая эвакуирует тачки. И они, как бы, как вы знаете, не сильно-то и отвечают за сохранность и не хотят этого делать. Поэтому... Расписываться не будут, но я для себя сделаю инспекцию, сниму на видео, в телефоне пофотографирую, чтобы ко мне вопросов точно никаких потом не возникло, правильно, ребят? Что здесь у нас? Все, погнали. Yeah! Oh, good night. Короче, клиент сказал, я ему довез... А, ну вот, видели, собственно. Я ему довез а, Porsche 911. И он мне говорит, я говорю, блин, чувак, где я скину ее, что, как, я ему пишу. А он мне говорит, я тебе обещаю, это будет самый легкий дроп у тебя. Типа, самая легкая выгрузка. Я тебе обещаю. И реально, он по, по телефону, по, смотря по видеокамерам, машину мне... А, ну, то есть, позволил ее внутрь загнать. Деньги лежали, конверт лежал на столе. Он говорит, я же тебе говорю, это будет сырая загрузка. Это будет разгрузка будет. А вот такие дела, ребята. Ребятки, какую тачку отдаю. Новая называется Chevrolet Нова. Я даже не думаю, что кто-то отгадает, как, как она называется. Клиенту приехал к другому совсем. Он говорит: о, это у тебя новая? Я говорю, нифига ты, чувак, разбираешься. Не знаю, как аварийка выключается. И как она включается, даже. Я ее вроде не включал. Вроде сюда. Или не сюда. Похоже, что сюда. Очень похоже. Наверное, сюда. Так, надеюсь, что за ночь, ребятки, с тачкой ничего не случится. И без номеров это тоже не страшно. Все, поеду дальше. К сожалению, автосалон, ну не автосалон, короче, стоянка закрыта. Завтра сюда завезу с утра. Еду за R8 на утро. Прикольно, ребята, жизнь. Вот. Ребятки, подписчики мои, познакомились с ними где-то наверное пару месяцев назад, поехали, погнали сегодня с ними погуляли немножечко в кафешку сходили. В Лос-Анджелесе, ребят, сейчас нахожусь. Ну классная жизнь. Вчера только был в Лас-Вегасе с Димкой встречались с моим другом. Сегодня вот с ребятами, с другими в Лос-Анджелесе я подъехал, ребятки, на загрузку. Завтра Audi R8 я здесь забираю. Погода шикарная просто, вот в свитерке, в тоненьком. Здесь тачку забираю R8. Еду на Сан-Диего, Сан-Диего рядом, Лос-Анджелес, Сан-Диего. Из Сан-Диего я уже обратно через Лос-Анджелес, но мне просто нужно Сан-Диего, потому что мне там машину скидывать. А здесь мы просто берем туда, ну, потому что, что не, не лишние деньги, правильно? лишние деньги не бывает. Оттуда уже из Сан-Диего, уже еду в Сакраменто. Собственно, вот мой месяц, даже больше месяца беспрерывной работы закончился. Честно говоря, немножко подустал. Я так никогда долго не работал, это сегодня подруга мне пишет. Как дела? Я говорю, да, блин, месяц целой работы, я, я устал, надо отдыхать, я говорю, ну отпуск надо устроить. Она смеется, блин, Жень, ты что, в России люди ну, работают месяцами, это нормально. И раз в год на море ездят, а ты, блин, плачешь месяц поработал. Работа все-таки такая сложная, надо признать, но и прибыльная, так что не жалуюсь, пойду спать. Ну что, ребята, доброе утро, сегодня проснулся. Вот мой трак, через полчаса приедет клиент и откроет свой автосалон. А я пока поеду позавтраку, ребята. Завел свой самокат. Отлично, поехали. Что может быть, ребята, интересней по утреннему Лос-Анджелесу покататься на самокате? Такую прохладную погодку. Кайф! Ребята, это, это единственное, что я нашел в Лос-Анджелесе поблизости открытое, какое-то кафе Канкун, мексиканская кухня. Пойдемте попробуем. В общем, ребята, поскольку сейчас в Лос-Анджелесе, ну и в общем-то в Калифорнии во все ограничения, нельзя сидеть внутри в ресторане, люди, бизнесмены предприимчивые переделают вот такие вот свои, ну, видимо, это частный дом когда-то был, наверное. Сделали такую конструкцию снаружи, видите? Я вот себе заказал ну, кое-что позавтракать, вот так вот придумали. У себя на Бакьярде на заднем дворе придумали вот такую вот конструкцию, где можно разместить посетителей. Я первый сегодня посетители очень рано приехал, надеемся и дальше день будет будет сегодня очень продуктивно. Клиенты, знаете, что сказали? Ты сейчас не поедешь в Сан-Диего. Вот, видите, у них операторы. Все дела. Они сказали, мы сейчас не поедем в Сан-Диего, мне надо было машину у них забрать. Они говорят, давай их просто загрузим, разгрузим, они на видео снимут. Для кого-то там, я не знаю, блога своего. Ну или, может, мухлюют что-то. И они мне 300 баксов дадут. Прикиньте, они говорят, супер изи. Круто? Круто, 300 баксов просто за то, что разгружу и загружу. Ребятки, я сейчас камеру сюда поставлю, а вы понаблюдайте, как это все происходит. Сейчас вторую машину гружу, они фоткают, потом третью. Деньги у меня уже пересылал. 300 баксов, ребят, просто за то, что я подниму, опущу, под него опущу. Даже ехать никуда не придет. Тогда, ребят, такая банда подъехала, куча крутых тачек. Нам говорит не надо, Сан Диего здесь, ребят, ехать, это 200 километров. Нам говорит туда не надо везти машину, давайте просто 300 баксов перечислим, мы просто пофоткаемся, у нас тут профессиональный фотограф, мы пофоткаемся, ты ее поднимешь, опустишь и все. Прикиньте. Причем он сказал три машины, а сейчас я две загрузил, говорю, ну что, где 3 Да не, не, не надо, две достаточно. Все, спасибо. Прикиньте, вообще класс, да? Нормально. Итак, оставляю тачку. Вот здесь документы лежат на нее. Вот так. Это вот так. Закрыл. А ключ я прячу. Ребятки, вот здесь. Бензобака, бензобак. я на бензобак положу. Вот так. Наверху бензобака ключи. Трак закрытый. Не трака машину оставляю здесь. На всякий случай обойду сейчас. Отфоткаю, что повреждений нет. Мало да. ли что. Блин, наверху какие-то грязнули стояли, смотрите, все протекли. Ту машину тоже, но я ему немножко ее помыл. У меня вода есть, банк. Сейчас это тоже помою, потому что так отдавать клиенту это стыдно, конечно. Согласитесь? Невозможно просто. Ну вот, совсем другое дело, теперь не стыдно. Теперь можно. Погнали. Отлично. Вот, смотрите, то ли волк, то ли собака на волка реально похожа. Полицейский вот там с мигалками остановился. Вот он сзади, за ней едет. То ли она убежала, то ли что произошло. Но вот эта собака, она прям... Или она из машины, может, у людей выпрыгнула. Не-не-не, из машины. Он полицейский за ней гонится. Офигеть! А собака реально... Она прям это... Он ее сейчас отгородил, чтобы она не вышла. Она прям так уверенная. Или это волк, не знаю. уверенно идет прямо, как будто знает дорогу. Он не туда. И полицейский он за ней гонится. Не знаю, правда, что он с ней будет делать, если она на нее нападет и съест. Молодцы какие водители, ребят, смотрите. Просто навстречу едет. Навстречу едет. Скоро. Ого, у него гудок. Навстречу едет скорая помощь. Все просто останавливаются, несмотря на то, что у него там есть дороги. Дорога, молодцы. У меня до сих пор шапка лежит, куртка, минус 20 уже за окном. А у меня наготове, на всякий случай. Еду, ребятки, последнюю машину отдавать. Короче, ребятки, я прибыл Сакрамента. Сакраменто. хожу уже минут пять, наверное, ищу свою комнату, свой номер. Снял отель и не могу никак найти. Огромный отель. Вот здесь лаундри даже есть. Ага, вот, я уже на пути, 210-й мой, 8-й, 9 -й. и вот он, 10 по-моему, да? Да, точно. Отличный рум. У меня много дела, ребята, сейчас у нас месяц, который обязывает американцев всех, ну и всех, кто работает, кто в Америке работает, легально заплатить налоги, поэтому сейчас я буду этим, ребят, заниматься. Блин, такая бумажная работа, не очень мне нравится сидеть, читать. Вот, кстати, по, по поводу ремонта, да, помните, у меня много что ломалось намного тысяч долларов. Все это списывается, абсолютно все. За все это я не буду платить налоги, поэтому это, в принципе, ну, я не скажу, что убыточно, да, платить за ремонт. В любом случае, я это все минусу и потом по... за остаток, за какой-то там заплачу налог, так что что не машину бесплатно, считай Буду сейчас этим заниматься в ближайшие два дня потом бухгалтеру все это дело будем вбивать, отправлять платить налоги заплатить налоги и живи спокойно тем более в Америке, ребята, это не в России где можешь не платить, ничего не будете. здесь, блин, за это серьезное серьезное наказание вот так. Ребята, зашел за супчиком в кафешку тайскую и набрал целый мешок и суп, и рис, и курицу думаю, пускай будет а кушать-то и негде, ребят. все Сакраменто, все закрыто, все кафешки блокированы. В других штатах не так, спокойно ездил, ходил, а здесь прям локдаун полный, поэтому сейчас присяду на какую-нибудь погода, блин, шик вообще, немножко ветер, поэтому я одел светирок. Сейчас присяду на какую-нибудь, не знаю, бордюрчик и буду обедать. А сегодня вечером пойду сдавать таксы, налоги платить, и вам потом расскажу. Сидел, блин, полдня, Просто глаза болят. Писал, писал, много считал, сколько на топливо потратил в прошлом году, сколько на ремонты потратил в прошлом году. Сумма, конечно, заоблачная, но вам потом все расскажу. История такая, ребятки. Сесть негде, просто негде. Нет столов нигде, даже на улице. Но я нашел что? Я нашел вот такой бордюр выбирающий. Вот тут где-то бомжи живут с моими документами, по всей видимости, тусуются где-то с моим паспортом. Нашел тележку, он там приволок ее, перевернул. И вот так очень четко здесь. Еще у меня что-то. Буду сейчас есть суп. Ну, неплохо, да? Выживаю. Выживаю, ребята, как могу. Но на самом деле мне такая жизнь нравится. Это правда. Мне нравится. Интересно, что? Где-то посидел. Че? не бомжики, не люди, что ли? Такие же люди. Я такой же. Так что только не голодные. Они, наверное, голодные, а я не голодный. Буду сейчас. Так что буду справляться с этим сейчас.